Здорово, это будут не совсем обычные будни администратора, которые вы привыкли видеть на моем канале. Если в прошлых выпусках я практически ничего не делал за РП профессию, на которой играл, или же просто проводил время на админ профессии, будучи в кулоке, то в этом ролике все будет совершенно наоборот. А именно большую часть экранного времени вы будете наблюдать за моими РП похождениями за различные профессии. Ну, в основном это будет бандит или же киллер. Это что-то наподобие симбиоза админ будней и РП будней, которые вы уже, наверное, у кого-то довидели когда-то. Здесь, как и в других админ роликах на моем канале, также первостепенный доебы до нарушений, а также наказания ребят, которые нарушили правил. Да и тем более, вам, наверное, уже надоело за столько выпусков наблюдать, как выглядит одна и та же админ зона. Ну что, пора все-таки выходить на поверхность и ловить нарушителей на живца. Ролик был снят на сервере VasterP. айпи вы найдете в описании. Погнали! <Слышко> Откуда у тебя сударут, собственно, вопрос? Откуда у тебя сударут, у тебя всего 48 часов на игры? Купил. Охуеть, за сколько? За сколько? Алло, за сколько ты сударут купил? Гадай. Он жалобу подал, ему интересно очень, откуда у меня эта привилегия. Ну да ладно, пусть интересуется. Здравствуйте, стойте, стойте. Можете ли лицом к стене, блядь, встал быстро, нахуй? Ага, окей. Истеричка. Сейчас придет один Браво. человек. <смех> Быжи! Ага. Чекай с гор. Поймали за попа. Вас так. мы будем продавать. Либо хотите откупиться за 10 тысяч? Да хуй с оси. тысяч даете, Не, хуй с Ну ладно, тогда мы вас у а тебя дрока истеричка в курсе, не? Араба, <смех> зайдете или возьмёте ордер? Начнём, начнём. Давай, сейчас. Начните ломать двери, мы убьём залог. А ты тогда в любом случае сядешь. Куда? В тюрьму, куда? Ну или на бутылку, бутылку куда тебе сесть, уже я тебе больше раза? Тут уже помогу, смотри. А Са уже уже Са уже. Садись, садись, садись. Вот. Так а мне зачем? А ты опущенный, ты теряешь это теперь четвертое место. <смех> тоже это всё. Так ты же со мной контактировал, значит ты тоже опущенный. То есть ты. То есть ты петух, да? Блядь, я с конченными всижу в доме, ёб твою мать. Со мной два конченых теперь. Как ты нахуй молчал, всё, блядь. Ты ничего не видишь, всё, блядь. может, Да, да, да, удачи тебе, блядь. Настолько сильно задел. Ну чё, вдруг тебя никто покупать не хочет, чё-то как. Здесь либо ты отправляешься на тот свет. А чё, не проще было сначала меня ограбить и всё? Долбоёбы. очень сложно, не поверю. здесь тишь, либо ты отправляешься ну на пусты. Хорошо, все. руки развяжи, ебанутый. Давай, развязывай меня. Так, выкинуть. Все, я погнал. А, блин, ты встал и все, нахуй. Чейбанутый, ты же меня ограбил уже. Все. Я пошел. Помощь? Поже меня ограбили, беги. вот они. Беги. Спасибо. Беги. Спасибо. Беги. спасибо. Беги. спасибо. Беги. Спасли меня от конченых уесов. Спасибо огромное, спасибо. Да придут спасители. Да, спасители да, да. пришли наконец-таки, блядь. Я заебался просто. На, на каждого бандита найдется хрен с ментом. пум пум пи дум пум, -пум пи -дум пум да. А, меня убил наемник. Ну окей. Навай. Бач. Чел пошел по иметь заебись. А, ну все, уже его за РДМ. Точнее, его забанили. Блять, я поиграю нормально? Меня то какие-то бандиты младшие берут в заложники. А потом опиздюливаются. Потом меня убивает какой-то чел на РДМщике. Заебись. Затем я взял профессию киллера и попробовал повыполнять заказы. Надо же как-то разбавлять примитивные админ будни, которых на канале у меня и так много. Я думаю, это неплохая идея в перерывах между разборками или же какими-либо ситуациями вставлять какие-то фрагменты из РП. Ну, так называемого РП, где я просто играю и отыгрываю роль профессии. Делаю заказы, граблю кого-то или же обыскиваю за мента. Тем более, в некоторых из них как раз-таки есть подводка к какой-либо ситуации, которая как раз начнется в админзоне. Какой вам толк от того, что вы посмотрите, как я делаю очередной, заказ или же граблю очередного игрока ну во первых вы увидите полноту картины которая возможно продолжится в админ зоне ну а также сделать какие-либо замечания мне ну где они написал ми или же что-то не так не доиграл не отыграл правильно думаю вы поняли в общем что я вам хочу сказать будни админа на моем канале это не про то что ты летаешь в админ профессии и в клоки и следишь за игроками или же принимаешь жалобы ты напрямую участвуешь в рп процессе а возможно даже замечаешь какие-либо нарушения во время этого рп процесса где шарик-то, блядь? Если шарик прям там, еще до сих пор находится. Маскировочка. то что здесь было ограбление кажется недавно или нет да не, все, нет, все. А, вы можете оружие убрать нет не могу а, вообще-то это приказ Сзади полицейского на да, хорошо а вот он достал, вот достал Блять. ну за час. И что же мне с тобой делать? Дать леща, сломать колени. Ну, конечно же, я не мог предугадать то, что там окажется еще и свидетель. Но по правилам сервера, я могу его либо убить, либо подкупить. Первый вариант не катит, потому что сам ТЦ это достаточно общественное место, за исключением каких-либо помещений. Да и лишнюю макроху я не люблю устраивать на серваке, только если по делу. Остается только договориться с ним, чтобы он ничего не помнил. Слушай, давай сейчас... Кое-что порешаем, зайди просто, без без э, хуйни. Не, серьезно. Мне мокруха лишняя не нужна. Хорошо, окей, я сейчас я сам выйду. Здорово. Держи и давай расход. Все, супер. На тебя жалба как раз. От кого? Ты почему не снял маскировку перед тем, как на собой их убивать? Что не сделал? Не снял маскировку перед тем, как на собой их убивать на заказ. Ну, на него был заказ. А где написано, что я должен был ее снимать? правила маскировки. У меня убийца должен снимать маскировку. Заказ надо выполнять скрытно и незаметно. Можете замаскироваться под другого человека из толпы и убить цель. А ты это слышишь? Ты под какой маскировкой? Полицейский? Полицейский. Они нет, тебе, нет, может быть, не всю считаю, ситуацию нет. рассказали, не полностью. Ну смотри, я зашел э, под видом полицейского Он э, оружие наставил, я попросил убрать его Потом по мне начал стрелять громила какой-то с улиц, Ну как с улицы, с, э, из центра вот этого ТЦ Вот, они отвлеклись и я их взял, бахнул обоих вот, Когда они уже как раз разобрались и начали высматривать Убили они его точно или нет Я бахнул его сначала, ну потому что у него, у первого оружия было Который поблизости ко мне находился А потом уже его по заказу вот. А ты с какого оружия его убил? Со спаса. Там же Но, логи Блин, есть. за полицейскую у тебя... Ну, я понял. Но с... со спаса ты не можешь убить в маскировке полицейского. В смысле? Я в маскировке нахожусь, а не за полицейского играю. За полицейского. Так надо отыгрывать в маскировке. Короче... Я предлагаю его отпустить. В смысле, надо отыгрывать маскировку? Ты мне с, с этот пункт покажи, правила маскировки конкретно. Маскировка. Надо а отыгрывать маскировку. Я ношу э, оружие... Смотри, ты третий пункт, видимо, не прочитал нормально. Для чего доебаться-то решил? Написано, использовать вы можете только а то не оружие, не которое не разрешено не в вашей не настоящей не профессии. Не Моя не профессия не разве не запрещен? Да, да. Спас. Смотри, он в маскировке копа убил, со спас человека, ну, двух людей, это считается как номер, mm -hmm. за, Но мне запрещен oh, за киллера спас? Друг мой, он умел убиться, у него маскировка выдана для того, чтобы он зашел в эту маскировку и как бы совершал убийство, при этом не спались, вообще, что тут обсуждать? Бля, можешь ты потом разбирать жалобы на меня? Потому что, мне кажется, ты больше чуть шаришь, чем он. Да О, больше меня шаришь. О, ты тоже? Я наборный нас А. Да, вы. приятно познакомиться, а я тебе Видите? поддержка ваша. Да, можно просто ему дать О, По нет, поводу я подел, жалоб так. на админов. Посмотрю, блин, подожди. Так а ч вы? Все? Обвинения кончились. Ну, типа, не вижу смысла подавать на человека, если ему си систематично, типа, можно использовать маскировку для того, чтобы спрятаться во время а, Ну да, они мне Джокер, того, они мне указывают на то, что я должен в маскировке носить а, использовать то оружие, которое вот профессия разрешена. А, а, ты, должен, да? ты должен а, притвориться, на то, что используешь а, оружие того класса, но можешь использовать только то, которое нужно твои профессии. А именно умелые убийцы. Ну, у меня только спас и был. Ну и СВД, я взял, спас и все. Я ж смотрю тут в третьем пункте маскировки Использовать я могу только то оружие, которое Разрешено мои профе Дальше идет достаточно интересная ситуация Я втерся в доверие к мэру Притворился полицейским, потому что у меня был На него заказ, но в мэрию пришел Человек, который начал прямо оскорблять Мэра, я как человек, который отыгрывает В маскировке роль того, под кого Маскируются, а в моем случае это был как раз таки Полицейский, начал ставить человека Лицом к стене, ну думал дальше За меня все сделает другой мент Который тоже находился в мэрии, получается так то, что тот, кто разбрасылся словами в сторону мэра, перестал отыгрывать Фирер и начал его нарушать, убегая от меня, когда я наставил на него оружие. Повторюсь, я отыгрывал маскировку полицейского, будучи киллером. И вот мне интересно, это реально считается нарушением правила Фире Или я тут все-таки немножечко да не Напишите об этом в комментарии, что вы думаете. Конечно, пойду. Домой Что, это, лысый. Мне нужно два крепких парня Сейчас Домой. ты становишься лицом к стене И будешь отвечать за оскорбление главы города Собака ты Не обязан да? Раз а -а. Два Нет. Работай Хорош, уёбок. Тупой. Блять. Здорово, свинья. Это был случай неудачный. Ло, я с тобой Можно говорю. я напоследок посмотрю эту карту? Какую карту Пожалуйста. у тебя? ФИР РП. Да. Всё, согласен? Да. Отлично. Его зовут Клирцкань. Ну как его зовут? 39 хп. Я какой-то киллер на крополях бегаю, если честно. Ты что, охуевший? Правильно. Окей. Где этот долбоёб? Пошёл Пошёл нахуй. Смотри, это Арсен, Ягор, это Артур, он нас у троих армянскими Так мы чурки все, получается, здесь. А вот это, ну, не Не-не-не, это как, это как, э, нигеры могут друг друга нигерами называть, а все армяне, например, друг друга чурками могут называть. Но никто, кроме армяне, не может так говорить. Иначе можно, сука, ноги вырвать и спички вставить. Я же говорил, что ты чурка. <свят> 25 тысяч ружья да? хе хе хе Нхуя Что это было? Что ты как свидетельство про простые? Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Дэп совсем. Ну, давай забудем про это, поймем друг друга и прости. Классная пушка, этот Винчестер аж говорил, она, ну. Она такая, ну, чисто мужичарская. Лицом к стене, лицом к стене, раз. Лицом к стене, два. Я и так у стены стою. Лицом к стене. Лицом я к стене и так встал. стою, блядь, лицом дебил. К лицом к стене встаю. Дебил, я и так стою у стены, ебаный придурок. 15 канапал. У меня нет столько денег. 15 У меня нет, столько денег. Блин, блядь, шо ты мне врешь? Сука, проверь, имбецил. Давай все, что у тебя есть, давай все, что у тебя есть. Окей. На пол. Ладно, ладно, это был пранк. Это был пранк. Пранк какашка сюда. Серьезно? Да нахера мне, у меня же супка. Было Ебать бомж, а я это запомню, а хули мне, а хули мне, чел на меня быкует, блять, с оружием, значит, я его нахуй найду, сейчас и уебашу, Он долбоеб с шарфиком, черепок он побежал Если дернешься, ебало прострелю. Съебался отсюда, раз, съебался отсюда два, у них себе, удачи тебе, он мне что, денег даст. Не сколько, с тебя жизнь. Все, ты жив. Иди гуляй. Сейчас этого долбоеба мифов Вип плюс телепортировать здорово что за хуйня кефир арпэ здорово какой эфир арпэ почему потому что ну он мне приказал съебаться я съебался я зашел в у меня не видел все то есть я уже начал в спину стрелять так ты же испугался за две секунды ты все собрался с духом я... силами да ебанута совсем ну, ебать я я, я испугался, когда он на меня ствол наводил, но когда он уже стоял ко мне боком, ну, ага. почти спиной ебать, там 90 градусов почти ага. было. В принципе, я могу в спину его мог, блять, щелкнуть, я просто первый пулькой нахуй не попал. Ему въебались. Че, ебанутые? Тебе приказали уйти, зачем ты начинаешь еще я дальше стрелять? Я не могу так сделать. Нет. Это не будет считаться, как по, Я ушел, ушел ушел и начал стрелять по его приказу я ушел он не сказал чтобы я сюда вообще больше не возвращался тебе сказали съебаться ты взял не съебался это феррп ты остался в этом месте все понял ну ч ⁇ феррп у тебя так бан там феррп нету да конечно нету конечно нету феррп никакого совершенно Последние слова твои. Пощади, блядь. А, удачи. Ну как я ему в голову-то засадила, а? Солидно, прям солидно, мне нравится. О, тут у голос... голосок ангельский, я себе... Подожди минуточку, я себе такой же сейчас, секунду сделал, окей? Это тебе не получится, тебе надо будет вернуться несколько лет назад во времени и причинить себе яйца, как это сделал я, вот. И с этим не шути, это навсегда. Ну вот, меня нормально слышно. А ч для Отщими, пожалуйста, яйца, отщими. пум пум пидум пум пум пидум пум Ответ. Стой, стой, мой вопост, можешь Дай ты кто? Ты кто? Три часа отыграл. Ты кто, молодой человек? Молодой человек, стойте, пожалуйста. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек молодой человек да какой нахуй человек. молодой мне 20 лет молодой, блядь, человек. Молодой, человек, молодой. молодой человек может спросить откуда Молод... у вас Руза 3 часа откуда у вас 2 часа там? молодой а -а -а. человек да, да, да По правилам сервера это можно расценивать как нарушение правила нон-РП. Если вы сомневаетесь, то вы можете открыть правила васт-РП и убедиться в этом сами. Естественно, я понимаю, о чем они хотели поговорить, спросить, откуда у меня привилегия. Но постоянная такая долбежка этими вопросами, это все же нарушение правила нон-РП. Зачем вы бегаете, если у вас вот... Зачем бегаете, если у вас есть такая супер... На, на, т, т, т, т. Можно поздно как вы доберись? Надо такой. Можно работать работали или сами надо... Да, да, да. Не, я серьезно сказал, что вот у вас такая реаги. Пожалуйста... Да... Отсюда, такая да... Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Тебя, Откуда это... Можно закрыть у кого такая привилегия? где? Уже того привет, Виктор Корнеклад, Кубик. Ведь ходи, оглядуйся. А где ну сейчас, подожди, сейчас разговор закончится у меня. Я купал... Блин, почему не начался? Скр... Прощайся. С кем прощаться? Со всеми. Минут на 20. Ну ладно. Долбоеб. Сейчас я буду секундочку одну подожди. А, короче, ты только нет мой вопрос. Ой, Я тебе ответил. Allaise Product Favorites. чтобы вы понимали, что я ему вообще ответил. Алайс, продукт фаворит. Возможно, я даже что-то неправильно прочитал, блядь. Ну, мне говорит про миража какого-то. Я вообще в душе не чаю, кто такой, блядь. Что я несу 21 год человеку. Сука, какой Алайс? Какой в жопу фаворит? Какой, блядь, продукт?